поехали значит сегодня тема ролика лень что такое лень когда она к нам приходит откуда она берется и что это означает лично я думаю что на самом деле лень не существует по крайней мере та лень про которую все говорят на мой взгляд это просто выдумка ее реально не существует но вы мне спросите антон погоди погоди ну а как же Миллионы книг, миллионы бизнес-интервью, миллионы мотивационных роликов про как избавиться от лени, огромное количество статей и прочего-прочего материала. Так вот, на мой взгляд, это все миф, и лени не существует. Сейчас я объясню свою позицию. Лично я называю ленью то состояние, в котором у меня полностью отсутствует энергия. Для выполнения какого-то действия. Когда передо мной стоит какая-то задача, и я осознаю, что у меня нет желания ее делать, у меня нет энергии ее делать, у меня нет мотивации ее делать, словом я ленюсь, я откладываю ее, я прокрастинирую, то лично для меня это очень большой звонок о том, чтобы задуматься, а та ли эта задача? А является ли эта задача моей? А поможет ли эта задача в моих главных целях? Может быть, эта задача навеянная мне кем-то? Или я ее взял сам для себя по ошибке? Лично для меня лень – это яркий-яркий сигнал, который сигнализирует мне, Антон, остановись, остановись, подумай еще раз. Вот то, что ты сейчас хочешь делать, это соответствует своими основными планами и задачами. И зачастую бывает так, что этот сигнал показывает мне, что на самом деле задача, которую я захотел выполнить, в глобальном смысле ничего не поменяет в моей жизни, ничего мне не принесет и не изменит. И анализируя записи в своих дневниках, я обнаруживаю, что большое количество задач, которые я, которые я выполнял, они спустя какое-то время, месяц, полгода, год, ни к чему не привели, они ушли в песок. И вспоминая то состояние, когда я ленился, не хотел их выполнять, но все-таки заставил себя, взял свою волю в кулак, по итогу-то сейчас они никакого действия-то не имеют. Может быть, они в тот момент еще как-то были, коль сколько-нибудь нужны, поскольку я так сам читал. Но, в но на долгосрочной дистанции они не сработали мне в позитивном ключе. В этом случае мне кажется очень уместно привести цитату Стива Джобса, который говорил, что в последние 33 года я смотрю в зеркало. Каждое утро я просыпаюсь и смотрю в зеркало. И задаю себе вопрос, будь это последний день в моей жизни, вот те дела, которые я запланировал на сегодня, они для меня важны, я бы сделал их бы в последний день моей жизни. Если у меня приходит ответ, что нет, не важны, и это повторяется несколько дней подряд, то это тоже яркий-яркий сигнал, что что-то в твоей жизни пошло не так, надо менять. Ну и тут, естественно, нужно разделять лень, которая возникает от того, чтобы пойти в спортзал или пойти в университет да, на пару, или выполнить свой долг какой-то, от лени, которая возникает при от лени, которое возникает при следовании какой-то цели своей. Здесь, конечно же, нужно четко разделять. Одно дело, это когда ты пытаешься уклониться от своих обязанностей, ссылаясь на лень. Вот это на самом деле очень плохо. Свои обязанности, свой долг, если ты что-то пообещал сделать, да, будь то даже тренажерный зал. Взял обязательства, оплатил, все, нужно ходить. В институт учиться, на работу ходить, это понятно. Но я сейчас говорю немножко про другое. Немножко про то, что а в глобальном смысле, вот в глобальном, понятное дело, что когда возникает лень пойти в магазин за хлебом, потому что хлеб закончился, конечно же, это не лень. Это не лень, это чувство по-другому можно назвать, там, упрямство, желание посидеть дома, ничего не делать, это не лень. Я имею в виду ту лень, когда ты сам придумаешь для себя какую-то задачу, да, и вот не идет как-то. Вот что-то не идет, не, не идет никак, не едет оно. Вот я про эту лень говорю. Вот это действительно лень, которая показывает мне, что что-то ты делаешь не так в твоей жизни. Остановись и подумай. В общем, я думаю, что лени на самом деле не существует. И это чувство, которое мы все называем лень, это всего лишь такой звоночек, который показывает мне, что ты что-то делаешь не так. Потому что, например, смотрите, когда я записываю ролики, пишу сценарии, придумываю... О чем можно рассказать, интересно? У меня, например, лени не возникает абсолютно. То есть я могу работать и по вечерам, и по выходным, и в праздники, и как угодно. И вот такого чувства именно лени у меня не существует. Но если мне начинают ставить какие-то задачи, либо я сам там вдруг придумываю какую-то задачу, и у меня явно возникает к ней лень, то это мне показывает, что, как бы, слушай, подожди, подожди, как бы, может, оно, оно и не твое. В общем, записал такое небольшое видео по поводу лени, мое просто понимание этого всего. Мне будет интересно узнать, а что вы думаете по этому поводу. Обязательно напишите в комментариях, поделитесь со мной своими идеями. Вот, я думаю, вместе мы докопаемся до истины. Увидимся!